А я тоже хочу быть фокусником Крабли-крибли, фокус-бум Крибли-фокус, крабли-бум Чего-то не получается у меня Смотри за мной внимательно и повторяй Фокус-фокус, крабли-бум Игогу! Лошадка розовая Игогу, Хочешь, я тебя покатаю? Да не могу я сейчас Я учусь делать фокусы фокус фокус крабли кораблем. Вот Какая она зеленая и холодная! с кораблем. Вот мы с кораблем. Вот мы с кораблем. Вот мы с кораблем. Вот мы с кораблем. Вот фокус фокус фокус Вот Получилось Ой, кукуруза, желтая А я как раз голодный ха Ха-ха-ха, оранжевый слон Да, оранжевый Я съел целый вагон мандаринов и после этого стал весь оранжевый. Покус, покус, покус, покус, а, бу -бу! А. О, Мишка шоколадный, коричневый. А. Вот и нет. Я игрушечный. Пойдемте играть. Пойдем, пойдем. До новых встреч!